Чито критто читто-маргарита чито критто читто-маргарита Что такое читто грито. Птичка-птичка Невеличка, вообще ничего Где-то воркают, но мы их еще не видим Россия чемпион Здравствуйте вы наши туристы отстали от группы. Подбросьте нас до города, а там мы как-нибудь уже сами. Фонах молодец. Да, да, да. И Карпин тоже. Вот так вот сегодня что-то минус какой-то. Все заледенело У нас сегодня река. Река прохладнее. да yeah,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 Советского Союза прибыли по культурному обмену. Наши знают, где мы. Ищут. Сейчас порыбачим. Сейчас так порыбачим. Глаза на лоб повылезут. Народу нравится! Чего? Народу нравится!